магии разновидностей нет, это действительно так. Потому что магия это всеобъемлющее понятие, которое включает в себя абсолютно все и природные силы, и неприродные силы, и реальные силы, и науку, и искусство, в общем, все эффекты взаимодействия людей и природы, которые здесь есть, все находится под контрольной системой, как магия. Когда мы начинаем магию разделять по цветам, мы условно показываем ее специфику. Да? То есть есть, например, двое ученых, они оба ученые, но один физик, другой математик, да? один физик, другой биологик. Это разные направления науки. Вот так и в магии есть разные направления. Первый параметр, по которому оценивается это направление, это канал, источник информации. И два, свет и тьма. Помните нашу табличку с кругами? Да? Свет и тьма. Свет это канал информационный канал, который дает возможность внедрять информацию, скажем так, максимально широко здесь в этом мире. Именно поэтому светлый канал так любится окружающими людьми, потому что он в большей степени проявлен в этом мире, и он способствует, конечно, же, такому понятию как жизнь. Канал Тимы работает с глубинными информационными источниками, которые в этом мире не проявлены, просто не проявлены. Они когда-то были в наших мирах, в других мирах, но сейчас их нет. По каким-то определенным причинам, отправлены ли на покой, да, не прошли ли естественный отбор еще по каким-то причинам, то есть все, что имеет отношение к первичным информационным структурам, которые в этом мире. В чистом виде проявляться не могут, все находится в пространстве тьмы. И магия, которая работает по темному каналу, как раз и достает эти старые, забытые, иногда бывают очень страшные знания, и страшную информацию, и страшных существ сюда подтягивает, только по одной простой причине, что они в этом мире не проявлены на сегодняшний момент. Люди боятся тьмы. и темной магии как таковой исключительно потому, что они боятся вообще всего нового. Это качество. Человеческого сознания. а дальше магия разделяется на две категории как темная так и светлая может быть черный и белый бывают светлые маги черные бывают светлые маги белые бывают черные темные маги черные бывают темные маги белые разница между черным и белым уже непосредственно в мастерстве то есть если свет и тьма это канал то черное и белое направление приложения энергии, направление приложения силы. Белое занимается исправлением, то есть добавлением чего-то, черное занимается изъятием чего-то из этого мира. Черный маг, например, который использует черный механизм, это всего лишь механизм, он может извлечить человека болезнь, а белый маг, который использует белый механизм, добавить. может эту болезнь добавить. Да? То есть не, не воспринимайте все буквально. Черное и белое ⁇ это мастерство. Черное изъятие, белое добавление.